И Всем привет! Вы на канале ТКФК -ТВ. И сегодня предложение сериал Мой новый друг Второй сезон И это пятая серия. Давайте начинать Ой, куда-то нас завела Кромгильда? Ай, что это за место? Хм Странно Как тут странно Кто это? Кто это? Раз, дракон Точнее, даже два а, а это еще кто? Еще дракон Это же ночная фурия кто с хвостом у этого дракона? Ай! Девочка, ты чего? А -а -а! Ночная фурия. Это же самый редкий дракон. Что с тобой? У него хвост. Надо... Надо снять это. Ой, что это у него с хвостом? Кто это посмел сделать? Ах, я помогу тебе а, сейчас. Так. Ой, что-то не получается. Что я так не так делаю? Надо было посмотреть, может быть, у него еще там что-нибудь с хвостиком случилось. Так. Так, так, так, так, так, так, выходит. Сейчас размотаю. И, кажется, я размотала ему хвост. О, да. Так у него только один хвост. У него только одна часть. Я как раз э, в детстве, когда была маленькая, вы дракона просто летали. Я... Мне родители показывали в ночных фоликах, как они выглядят. Я тоже хотела быть такой, как ты, дракончик. Ой, так ты без зубик. У тебя нет зубов. Хочешь? Нет, тебе есть не зубы. И там я себе сделаю закрылок, вот такой красный цвет, и он тебе подходит. Сейчас Чик -чик. закреплю, и ты можешь летать. Р -р -р -р -р -р. Пожалуйста. Ты такой добрый. Ну, вообще все очень добрые, но почему никто это не видит? Очень жалко. Все драконы такие мирные, хорошие. И ты, Громилдочка, все драконы хорошие. Хм. А ну-ка, стоять! Не с места! Что это? Что это? Стоять, я сказал! Я сказал, стоять! Всем стоять! О нет! А вы разве не кушаете? Мы уже поели, пончиков! Где... Вот это дракон! Это же гнездо драконов! Здесь их так много! Редкая ночная фурия! Все драконы, улетайте немедленно! Беги, Грангильда, лети! Ты, двуголовый, лети! Давай, давай, давай, давай! давай. Быстрее! И ты, красненький! Ну что ж ты не летишь? У тебя же закрыло! Он автоматически работает с помощью... Ты не можешь. Ха-ха-ха. трофей, Ночная фория. Их никто не мог поймать. Ну уж нетушки. Я драконов в обиду не дам. Сейчас мы полетим с тобой. Быстрее лети. Давай отсюда. Быстро, быстро, быстро. Ой, ты плоховато летаешь. Прилетели. Ой, ну какой ты хороший, Беззубик. Ты мой лучший друг, как и Грангилья. Но Грангильда, пусть она будет свободной. А ты, я думаю, не сможешь. Будем с тобой вместе. Я приведу тебя домой и докажу маме, что вы не злые. И я знаю, что я сделаю. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока. И ждите продолжение.